Дорогие друзья, всем привет! Уже совсем скоро наступит новый 2022 год. А пока что я хотел бы выразить свои мысли по поводу уходящего года в плане бадминтона в России и развития нашего любимого вида спорта. Наверное, вы обратили внимание, что я нахожусь в импровизированной студии. Дело в том, что я сейчас проездом в замечательном городе Ставрополе через несколько дней отправлюсь на новогодние сборы в Олигинку там как раз будут проходить сборы сразу двух клубов мастер Маргарита и Клуб любителей бадминтона Москва около 120 человек в одном месте будут играть бадминтон, тренироваться, отдыхать не подумайте это не реклама ни в коем мере просто я очень жду встречи со своими многочисленными знакомыми бадминтонистами со всей страны но тем не менее давайте вернемся к теме этого видеоролика подведение итогов уходящего года итак основная моя мысль такова что в двадцать первом году бадминтон получил какой-то новый этап своего развития а, объясню почему может быть это на фоне ковидного двадцатого года когда нас всех заперли по домам у нас прекратились тренировки Проводили мы какие-то онлайн занятия для того, чтобы не потерять форму. Вот. Но 2020 год действительно у нас запомнился, как, ну, по крайней мере, половина года была без тренировок, без соревнований. И, возможно, 2021 год как раз и контрастирует с 2020 годом. Не спорю, может быть, оно и так. Но моей памяти свежи воспоминания о восемнадцатом 19 девятнадцатом годах да и вроде бы тоже были и соревнования и сборы и тренировки но я заметил что в двадцать первом году что-то все-таки поменялось ну, давайте поговорим обо всем по порядку в этом году на Матч ТВ наконец-то начали транслировать бадминтон что очень здорово не здорово я считаю и думаю что многие со мной согласятся это комментатор ну, я думаю, в перспективе там с этим тоже все будет в порядке. Но, тем не менее, это очень большой шаг к популяризации бадминтона среди тех людей, которые понятия не имеют, что такое спортивный бадминтон. И я думаю, с, со временем, в ближайшее время, будет все-таки новый какой-то поток новых бадминтонистов в любительские секции. И это очень здорово. Второе, опять же появился замечательный с моей точки зрения канал на Ютубе Алексея и Маши Воробьевой. Канал называется «Волонтерка», ссылку оставлю в описании. У них очень крутые видео, веселые, такие интересные. Вот, Самых с удовольствием смотрю. Появился этот канал про бадминтон, надеюсь вы на него подписаны. Если не подписаны, обязательно это сделайте. Мне будет очень приятно. А главное, это полезно для развития самого канала. Потому что чем больше подписчиков, чем больше реакции, тем YouTube начинает рекомендовать эти видео тем людям, ну, которые интересуются там спортом. Да? Ну, это же все алгоритмы где сложная, ютуба и других соцсетей, поэтому, конечно, реакция очень важна, то есть подписка, лайк, это не просто так, блогеры просят вас это сделать. Поехали дальше, многие из вас наверняка слышали, а некоторые приняли участие в турнире каждый в своем городе, Посвященное 50-е годовщине с момента проведения первого всероссийского турнира среди ветеранов, который состоялся в далеком 1971 году в городе Пермь. Давайте сперва я сделаю вставку из интервью с канала «Волонтер» к идейных вдохновителей этого турнира, а затем продолжим. 50 лет назад прошел первый всероссийский турнир среди ветеранов по бадминтону. И... Как-то вот так решили, Александр Павлович Шишкин предложил, из и с такой инициативой выступили мы, чтобы сделать такую акцию бадминтонных клубов России и провести вот в декабре турниры в разных городах, разного уровня, для того, чтобы этот, эту дату как-то отметить. Вот этот один из первых турниров этой акции. Так, мы сейчас поймали еще одного соорганизатора и идейного воплотителя, можно так сказать, вдохновителя. Люди информации пользуются бездарно. На самом деле, то есть вот никто не обратил внимания на простой плакатик, который вывесил один из старых бадминтонистов, живущих в США, о том, что в декабре 1971 -го года был первый турнир ветеранов в России. Только мы поняли, что это на самом деле это огромная дата Это огромное событие и Вообще это, это что-то, которое должно люди запомнить Потому что мы теряем время Мы теряем людей Мы совершенно считаем, что мы живем вот здесь и сейчас А на самом деле мы живем во времени В эпохе И то, что мы здесь играем Без этого первого турнира не было бы вообще Поэтому мы посчитали, что Как бы людям надо напомнить о том, что Бадминтон это одна из форм На самом деле культуры Здесь нет людей, которые наживают зарабатывают на этом деньги это люди в большинстве своем энтузиасты в основном беспринципные потому что у них принцип выиграть а это в общем серьезная беспринципность такая, потому что а нормальный физкультур, никому не важно выиграл он или нет он играет ради удовольствия, получает удовольствие и вот чтобы вы понимали что это удовольствие во времени растянуто что оно прекрасно что люди разные, мне вот 66, а 10 лет назад начал играть в бадминтон и что? Я прекрасно себя чувствую. Я проигрываю с тем же удовольствием, как и выигрываю. И большинство людей должны получать от этого удовольствие. Так вот, может быть, я и повторю некоторые мысли Александра Шишкина или Михаила Бакланова. Но так как и я, в том числе, занимался переговорами с организаторами секции, с руководителем клубов бадминтонных по городам, где проходили эти турниры, меня удивило то, с какой легкостью мы пришли к общему пониманию, что эти турниры надо проводить. То есть эти люди, организаторы клубов, секции настолько быстро дали свою согласие на проведение турниров, хотя я сразу предупредил, что никакого общего спонсора не будет. Все делается своими силами. Единственное, чем лично я мог помочь, это предоставить им баннер, ну, макет баннера, логотип, 50 лет вот этот на синем фоне. Вот. И, вы знаете, некоторые клубы сделали, допустим, широкоформатный баннер, да, распечатали, выставили, где-то сделали кружки с логотипом, медали, дипломы. И поэтому от Александра Шишкина, от Михаила Баклана, от себя лично, хотел бы поблагодарить организаторов турниров, которые проходили в Чите, Баир Батуев привет огромный, в Иркутске Наташа Васильева, просто умничка, Анатолий Мытарев из Новосибирска, следил за вами в инстаграме, все было очень круто, Леонид Матвеев, тоже очень классный турнир, видишь что к вам приехали и в том числе и из Казани сильные игроки, тоже сделали там и кружки и значки и дипломы. Все очень здорово. Далее у нас идет Череповец Татьяна Дележева. Слежу тоже за вами. За развитием вашего клуба «Бадминтон-35». Анатолий Ярцев Махачкала. Тоже здорово провели турнир. Алексей Урсов Калининград. Юрий Сазонов Тверь. Здорово все, Мария Александрова, клуб Норты Санкт-Петербурга, Аня Ефремова, клуб Любитель Будминтона, Москва, Даша Приброженская, клуб Химки, Москва. И сам Михаил Бакланов провел турнир в клубе Натен, тоже Москва. И, конечно же, не забыл про Кострому. Алена Герчикова большой привет от меня. Так вот, друзья, чтобы не отнимать ваше время, перейду пожалуй, сразу к пожеланиям на предстоящий 22 год. Хочу от себя пожелать, чтобы вы продолжали заниматься бадминтоном, участвовали в турнирах, в сборах, приводили своих друзей в бадминтон, чтобы как можно больше людей знали, что такое настоящий спортивный бадминтон и вполне... Возможно, что с нашими общими усилиями бадминтон станет национальным видом спорта. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Также хочу пожелать, чтобы вы классно встретили Новый год в кругу семьи, либо в компании друзей-друзей бадминтонистов, и чтобы вы вошли в Новый год полностью заряженными на бадминтон. И так как ролик уже подходит к концу, я думаю, вы все догадываетесь, что вам надо сделать. До встречи в следующем году.